день третий, как обычно, в поисках чего бы поесть, но есть вообще не хочется, после работы на улице уже темно, но перекусить все-таки что-то нужно, хочется что-то легкое, и поэтому идем Его готовить. Чего шипишь, лохматый? Не шипи, я тебе опять насыпал. Пойдешь кушать? третий день уже все уже уже в руки даешься да неужели такое возможно скучаешь да О, пойдем готовить Во. готовить будем очень просто Займемся сыроедением. Такой легкий ужин. И спать. Завтра выходные. Да, сегодня как-то слишком поздно пришел с работы. Лохматый вообще. Наверное, меня не ждал сегодня. Думал, наверное, будет работать целый день. Ну вот и все. Спонсор нашего ужина. Ножи из фикс-прайса. Ножи из фикс прайса. Самые дешевые керамические ножи в мире, наверное. Спасибо китайцам. Погнали! Да, вот такие вот времена. Посмотреть немножко телек и спать. Завтра выходные. Фруктовая тарелка. Не передайте на ночь. Всем удачи, хороших рецептов, острых ножей, классных лайков и великолепных комментариев. Добавляйтесь, друзья. Всем пока.